Доброе утро, дети. Доброе утро, папа. Мы в гостях у моей подруги, у нее здесь эко-отель. В общем, вчера вечером, нет, это было вчера утром, рано утром, мы подорвались и приехали в Каусок. Колосок – это национальный парк на юге Таиланда, где-то в районе Сураттани. В общем, мы ехали-ехали, приехали ночью, ничего не увидели. А сейчас открыли глаза, выглянуло солнце, а тут такая красота. Вот в этих домиках мы сегодня ночевали. Очень уютные, благоустроенные домики с видом на реку. Сейчас мы позавтракаем и отправимся искать оленький цветочек. 13 часов пути. Вот он. Непонятно, зачем ехал. Я-то придумала. Я-то думал, ты плохо подумала, еще чуть-чуть и доехали бы до Пукета уже. Отсюда, вот из этой точки, можно доехать до пирса, что уходит, откуда уходит лодка на Самуи и до Пукета, Два часа туда, два часа обратно. Тут можно купаться? Да, тут можно купаться, и вот сын Катин тут купается и обещает нам тут все показать, когда мы вернемся с горы. Красота. такси. <свес> Национальный парк Каосок находится на юге Таиланда в провинции Сураттани. Известен своим древнейшим дождевым лесом, которому миллионы лет. Туристов со всего мира манят причудливые скалы, пещеры, водопады, богатый животный мир и невероятно красивое озеро Чиалан. Каосок свой уникальный микроклимат. Здесь 340 дней в году идет дождь. В тропическом лесу 50-метровые деревья, более 40 видов одного бамбука, разнообразные птицы, животные и даже медведи. Осторожней. То есть, чем за что-нибудь схватиться, нужно это проверить. Это мы только еще с дороги отошли. 5 метров. Интернета нет? Ну все, конец. Лезь на дерево. Отправляй сообщение с березы. Ну последнее. Все, я больше не буду. Ну и как вы думаете, куда мы поползли? Под джунглям ползем, детей с собой тащим. Кстати, уже кто кого тащит, дети убежали вперед. Вообще в Каусок мы приехали не просто так. Мы приехали посетить. Давайте лучше Таня расскажет. Да, я как раз прочитала правила. Мы приехали специально, чтобы посмотреть на цветок, который называется Рафлезия. Это большой красный. Говорят, хищный. Говорят, воняет. Все, сейчас посмотрим сами. Далеко идти? Полтора часа. Е-мое. Ну ладно, пойдем. А нам все три, да, если мы еще видосик по пути снимаем? Нет, тогда надо ускориться чуть -чуть. От комариков побрызгались все. Каждый взял по одному ребеночку. Ну, Кирю ползет сам. Да. Яна, подожди. С мамой идешь. Катя вместе с сыном Димой на правах местных возглавили нашу пеструю колонну и мы выдвинулись по тропе. Со слов Кати, тропа обычно в сезон хорошо видна и фактически вытоптана многочисленными туристами. Ну а сейчас не сезон, да и туристов в Таиланде мало, поэтому тропа заросшая, засыпанная листьями и периодически уходит в сторону. Так, что непонятно, по какому из ответвлений продолжать путь. Так, ну что, ушли мы недалеко. Тропа, так получилось, что в данный сейчас засыпано листовой заросшей, вот дальше еще немножко идет, а потом теряется, то есть непонятно вообще куда идти, и мы сейчас а, пытаемся скачать какие-нибудь там карты, maps.me и так далее, пока есть связь маломальская, вот, чтобы это ну, попытаться найти все-таки путь самостоятельно, иначе другой вариант, нам придется ехать, э, брать гида, и так далее, и так далее, в общем, это, а, ну и гида еще надо ждать и платить, ну, в общем, о, скачалось. А там по пути водопад должен быть? Нет. То есть вот дорога 401 от нее тропа пошла. Чуть левее где-то. Так, шаг 500 метров. Ну, да, километр где-то вот здесь. Сколько километров, типа, да? Полтора. Ну вот, вот по этой тропе вершины здесь. Только мы немножко в стороне от тропы немножко. Ждать будете, я сейчас пробегу, пробегусь. Смотри, сейчас у тебя есть этот связь, а чуть выше ее просто. Не а, надо. а, не надо связи а, для приложения. Оно закачало карту, все, то есть ему только дано спутники, чтобы эту точку ловить. Он для этого собственно, Максми собственно, все используют ну, да, Сейчас, я давай, ой. я трех, пробегусь Так, ну тропу вроде бы нашел, теперь надо на наших найти и вывести их на нее Я нашел тропу ну, там все посмотрит, ну? едем. Водички да. Короче, она просто начинается в другом месте Ну и тут я допустил небольшую ошибку Нам бы вернуться назад и выйти на нужную тропу Но я решил срезать напрямую через джунгли За что джунгли меня сразу же наказали а, схватился за какую-то ерунду, думал на колесо на колючке, а здесь куча волосатых гусениц, у которых очень острые волосы, они прям воткнулись у меня сильно. Так, стоп. Тут, возможно, возник вопрос, почему у меня рука мокрая. Дело в том, что я не снимал в тот момент, когда напоролся на этих гусениц. И потом мы занимались тем, что вытаскивали эти колючки, мыли руку, вытаскивали, сошкребали. И, в общем, я достаточно поздно сообразил включить запись. К этому моменту мы уже, как могли, все соскребли с руки. Но колючки остались под кожей. И, в общем-то, не больно, но жутко дискомфортно. Все время зудит и чешется. Большинство снял, но это... А, их получается только сошкребать. Думаешь, ядовитая? Но ну, сейчас проверим. Книждо Гнездо это... странных гусениц. Загуглил? Не ядовитая да. гусеница. Э, или это не та ядовитая, да? Это не та ядовитая ну, Как бы <святые> мне не легче от этого. В общем, обезаразили. один этот тайский. А, как как крапиво, не все колючки получается вытащить. Некоторые очень мелкие мелкие, поэтому. Вот. Ладно, пойдем. Веселое приключение, да, Яна? Да. Зато мы нашли тропу. И даже с табличкой. А, табличка была здесь. Дорога местами очень крутая, но все равно лучше. По ней хотя бы можно идти, не продираясь сквозь кусты. Иду замыкающим за всеми. Периодически кто-нибудь оборачивается и смотрит. Не откинул я копыта. Сумку с аппаратом уже проклял. Дети нашли качелю, огромную. Что себе, качель Алиана, да? Ага. Верная дорога идет товарищ. Видишь на топ она вот здесь? Они реально радуются, они нашли Она существует. Она существует. Он не ест на Он не воняет. Понюхай. Понюхай. Это не траву. Я только его. Не, не, не хотим. Подожди, подожди. Ч ⁇ мне Не, ничего не пало. Ну что, дамы и господа, мы добрались до этого. <рых> как он называется? Рафлезия. Зачем мы сюда шли? Профессия. <рых> ну, Таня счастлива вообще прям. Это же вообще какой-то инопланетный цветок, какой-то динозавр. Да, у него такое, такая текстура, он как будто бы кожаный. Он ничем не пахнет, хотя для для различных насекомых он очень ароматный, наверное, потому что они на него садятся, питаются нектаром и потом у, уносят этот пыльцу, разносят, чтобы он размножался. Бутоны, которые мы видели, они растут три года, то есть на третий на год они раскрываются и вот в таком виде, в раскрытом буквально несколько дней. То есть вот этому уже три дня, видно, так. что уже кончики лепестков, они немного вянут, а так вообще должно быть алый, алый цвет. Но я не заметила космоса, вот где весь, там внутри, на самом деле инопланетный цветок. Смотри, еще один. О, я нашел еще один. Свой? Да, Он живой. Как вы меня можете чувствовать? еще один. Два сразу нашли. Вообще удача два сразу найти. Вообще удача два сразу. Ты молодец какой. Мы-то посмотрели на один и готовы были уходить. Но она тоже вот уже начинает ляльно. Ну это это старее, очевидно, да, вроде я просто хочу, чтобы вы прочувствовали торжественность и важность этого момента, потому что вообще Рафлезия цветет только в национальном парке Каусог. И, во-первых, это далеко от Патаи, мы ехали 14 часов. Во-вторых, сейчас сюда не ходят туристы, и мы не знаем, зацвела она или не зацвела. Только вот редкий турист, который добирается, показывает, что она цветет. А цветет она всего 3 дня, то есть нужно успеть за эти три дня добраться из потаи сюда, подняться сюда. Но самое главное, что мы сделали, мы еще и сами ее нашли, представляете? Мы не брали гиды. мы через джунгли, практически без троп, мы добрались до нее. Нашли ее, нашли целых два цветочка, и в прекрасном виде, в сохранившемся. Я хотела сюда попасть с прошлого года, уже два года мечтали, и вот мечта сбылась. Ну, ты счастлива, да? Я очень счастлива. Я не знаю, почему что, меня к цветочкам потянуло, к, не знаю, к джунглям. Откуда во мне эта любовь просыпается к огороду и к саду, может, возраст. Но вот это мне больше нравится, чем пляжи. Ну отлично. А я, конечно, замахался в хлам, но главное, чтобы тебе нравилось, дорогая. Спасибо! А это большой бутон, должен скоро раскрыться. Ну, по крайней мере, в этом году точно. Похож. На качан капусты! Похож на качан капусты, да. Его можно есть. Очень твердый. Зачем тебе его есть? Вообще, кстати. Я есть хочу. Вообще, кстати, сколько у нас мифов, да, мы знаем про этот цветок. То, что он хищный, плотоядный. Нет, на самом деле это не так. То, что он супер вонючий и здесь должно все вонять. Нет, на самом деле это не так, мы его нюхали, он ничем не пахнет. Ну и то, что он может достигать размеров аж 3 метров в диаметре, что он самый большой цветок. Это зависит от видов, здесь в Таиланде называется Рафлезия кэри и она достигает размера всего лишь метр в диаметре. Так, ну что, как говорится, two hours later. Так, а можешь напротив, поближе к цветку сесть? Вот, да, вот так. Угу. Так, раз, два, три. А теперь предстоит обратный путь, тоже. А, ну, не полтрассица, конечно, побыстрее на езжи бежим. <звы> Привал у качели. Что это такое? Погремушку мама нашла? Да. Колючую. Ну, погреми. Классно. Ну, <звы> <звы> это семя чего? <звы> С... Очень колючее. Может, ротан какой-нибудь раз колючее. <звы> А мы сэкономили на гиде И нашли цветок сами Правда нам это стоило одного часа Блуждания по джунглям Но потом мы вышли на тропу И дошли до самого верха сами. Я тропу нашел Если что, я нашел Вышли, нашли <связь> да. да, Весь, да. Весь ободрался, гусеница на него напала. <связь> Сэкономили 900 батов за гида. От, э, от 600 до 900 батов э, стоит услуга гида, чтобы подняться до цветочка. Спасибо, любимая Я поняла, что... Ну что, семейство, как вам прогулочка? Отлично Спасибо большое маме Мама у нас молодец, придумала классный да, Я как бы... Я очень редко Кажется, первый раз в жизни Но, видимо, я так чувствую последний Больше меня никто не послушает. Слушайте, ну было круто вообще Очень круто, мы, конечно, вымахались вообще. Я давно так не уставал Самое, самое сложное было в этом, это тащить детей с собой. Вот дети у нас вообще герои просто, геройские дети. Вообще, вот тебе сколько, 6,5 с им чуть 6 ,5. Вообще не устал, да? Я смотрю. Да. Яна такая сидит, глазами вручает. Я тоже не устала два раза. Два раза. Ну что, все, кушать, пить воду. Поехали за водой. Все да. будет, мороженое будет, все сейчас будет вообще. Все молодцы, все. Тебе два мороженых, Кирилл. Подними мальчика. <смех> Релакс. Супер. И звуки, и ароматы, и прохлада такая. В резорте всего 8 домиков. Они небольшие, но сразу видно, что делали с людьми, которые не любят, чтобы в домик попадали никакие насекомые, потому что очень качественные такие и двери, и окна пластиковые. Небольшая комната, и так как это эко-отель, то есть на лоне природы здесь нет телевизоров, но зато есть кондиционер. Но при том, что это эко-отель, душевая здесь просто огромная, вся в кафеле, с таким душем замечательным. И везде есть сеточки на окнах, на дверях, для того, чтобы по утрам дышать свежим воздухом, не залетали комары, потому что здесь свой особый микроклимат, и обычно прохладно очень по утрам. Цапель пролетел, не успел снять. Да, здесь в речке, хоть она и маленькая, вот такая, называется речка Сок. Но говорят, что здесь и креветки водятся, и рыбку ловят. Ну, естественно, все птицы здесь кукарекают. еще там два коуэля друг за другом гонялись. Я сейчас за ними наблюдал. Угу, да, еще, еще зоопарк. И где-то здесь недалеко еще есть место, куда слоны приходят купаться. От отеля не видно, но если пройти по речке, то ли налево, то ли направо, где-то есть слоны. Ну и в реке можно купаться самим. Да, в реке можно купаться, она очень чистая. Я вчера уже попробовала натуральный этот спа, джакузи натуральную. Она сейчас мелкая, но вообще, когда поднимается уровень воды, то она становится глубокая. Тут даже тарзанки есть, чтобы в нее прыгать. Ребята строили отель с нуля. Они просто здесь купили участок земли и сначала построили свой дом для себя, а потом решили сделать небольшие домики, чтобы принимать гостей. Отель называется Каосок River Home. И сначала сюда приезжали русские в составе экскурсии с Пхукета, Двухдневная экскурсия была в национальный парк Хаусок. Но потом решили перепрофилироваться на прием иностранных гостей, потому что такой формат отдыха на лоне природы, без телевизора, с видом на реку, в тишине. То есть все такое естественное, натуральное, природное. Такой формат отдыха очень интересен и любим для иностранцев. Всегда приезжали гости со всего мира долгу не останавливаются обычно здесь только для того чтобы прогуляться по национальному парку исследовать эту территории отдохнуть но сейчас к сожалению в пандемию конечно нет никаких гостей доброе утро хозяин Виды замечательные, здесь, конечно, и звуки замечательные, и из-за того, что здесь свой микроклимат, здесь каждое утро прохладно, небольшой туман. Как Катюша сказала, утро хозяина отеля начинается не с чашечки кофе. Не надо. Сезон такой сухой, да, что все листьями завалило. А вот Леша уже тут <смех>, нашел себе место рабочее. Да? Очень ему тут нравится за барной стойкой на ресепшен. Я уже почувствовал себя владельцем отеля Каосок Ривер Хоум Резорт. Покажу вам номера, домики со стороны реки, как они выглядят по этой дорожке. Вчера наши детки спускались к реке, покупались немного, освежились после долгой прогулки под джунглям. Получается всего вот 7 домиков для гостей и один хозяйский дом. Все это на горе. Когда река разливается, становится полноводной, то, конечно, здесь никакое неудобство не приносит гостям, потому что дома на горе высоко, их не затапливает. Но зато можно вот спуститься, посидеть у реки. Соседи тайцы на том берегу, говорят, еще вот рыбу ловят. Катюша тоже уже 15 лет живет в Таиланде, тоже с Патаи, да? 8 лет. Да, 8 лет в Паттайе, но потом решила уехать в джунгли. Причем сначала вы решили просто жить, да? Да, сначала построили дом, просто присматривались к месту и принимали окончательное решение. Вообще была идея даже, может быть, уехать из Таиланда, но мы настолько его любим, столько времени и сил уже было здесь вложено. Поэтому решили все-таки довести нашу мечту до конца и осуществить эту идею, построить экорезорт. И показывать всему миру это красивое место. Ну, на самом деле она так все это красиво говорит, но по факту они тут в джунглях на стройке с маленьким ребенком грудным сидели, сами все строили, сами своими руками практически весь резорт отгрохали. Так что вообще, на самом деле, ты просто стесняешься. Ну, как бы да, работа, конечно, проделано просто невероятное. И, конечно, когда мы открылись, с невероятное такое ощущение, как будто ты еще одного ребенка родил, по сути, да, вот мне говорят. А ну, второго, может, третьего да, да. у нас. А я говорю, у меня их уже два. Один малыш, а другой вот резорт, который для меня как ребенок. Каждый гость, который к нам приезжает, это вот, ну. Родным человеком становится, потому что ты его ждешь, ты с ним переписываешь, ты ему все рассказываешь, ты ему все объясняешь. А когда он приезжает, он уже у тебя родной, вот ты с ним обнимаешься. Да. Ты ему вот показываешь все самое-самое сокровенное. Мы специально стараемся найти какое-то уникальное место, чтобы не было туристов, чтобы мы ни с кем не сталкивались, чтобы люди действительно чувствовали, что они приезжают на природу. джунгли. Да, потому что концепция место. такая, что здесь всего 7 домиков. И, естественно, ну, это практически как, как члены семьи приезжают, да, как на дачу. Вот мы приехали, практически ощущение, что к себе на дачу к родственникам да, кому-то да. и еще ребята такую классную концепцию выработали что они работали с иностранным рынком не только да с русскими да, иностранцы со всего мира а вы знаете что иностранцы просто обожают да вот все вот это вот природные речки цветочки — Сейчас нет, да, вообще никого? — Ну, нет. к сожалению, да, вместе с пандемией закончились наши туристы. Вот, э, в основном это, конечно, были европейцы, но и также русские гости, которые приезжали. И это было очень радостно, что в последний год стало очень много самостоятельных русских туристов, которые брали машины, приезжали, и действительно интересовались. — Вот, да, же, как меня как тоже спрашивали, с... там, как можно будет добраться. А, везде можно добраться, ребят. Если вы мобильные, да хоть на байке люди путешествуют, да, на хоть на машинах. Приезжали. Ребята с Пукета приезжали, mm -hmm. с Краби приезжали, но с Паттайи в основном, конечно, на машинах или на самолете. На тайцы не не отдыхают. У нас mm -hmm. были тайцы, но их немного. Потому что все-таки тайцы он немножко боится иностранцев, uh -huh. когда видят в комментариях, иностранные владельцы, да, некоторые приезжали ради интереса. То есть, вот есть такая категория тайцев, они наоборот хотят всего иностранного, uh -huh. для них это как будто за границу съездить. Они вот именно с интересом приезжали. Но это тайцы с языком, с английским, это тайцы, которые как бы бывали за границей. То есть они именно и для них это как ну, опыт разнообразия. Но большая часть масса есть, тайцев, они все-таки побаиваются. Спасибо большое, Катюшка, тебе за гостеприимство. Удачи вам. Держитесь. Да, мы держим кулачки, надеемся на лучшее. и все. Такое очень, место, конечно, вообще замечательное. Просто мы тут за два дня, мне кажется, перезагрузились на год вперед. Так что давайте, удачи вам. Спасибо, Спасибо. очень, спасибо. Всем пока. Ну что же, все вкусно позавтракали, дети поиграли. Я немного поработал, и мы готовы двигаться дальше. Поедем мы в ту же самую локацию, где были и вчера. Просто потому что вчера у нас уже не хватило сил после горы погулять внизу, а внизу там действительно очень красиво есть что посмотреть. Поехали. Дети всех одарили уже вам цветами, Нет, да? это мы собираем мама, цветы. Мама, мама смотри. смотри, какие красивые. Это с дерева падает, смотри, огромное лысое дерево. Ух ты. Ни одного листочка, а какие большие цветы, и опадают. Так и что здесь написано? Google Translate. Google Translate. Ban Chon Long. Отель Ban Chon Long. А, то есть где-то здесь еще отель спрятан. А, то есть это от отеля территория, да? А, ничего себе, какая красивая, да? Отель, смотровая. Голливуд? Должен был быть. Да. Из бывшей конюшни сделали едальню. Ну, это для... Для, конюшни, для перевозки лошадей, в общем. Но, все равно, не работает как бы. Какие горы здесь красивые. Лучше горы могут быть только горы. Так, ну что, спасибо этому месту. Здесь было красиво, по поконем. Хорошо, да что машину не глушили? В конь. В коня. Даже в южной деревеньке любят гламурные кафе, да? Да. Не успеваем получше умоститься в машине, как уже приехали а, в этой части. Колосок не знаю, как везде, но именно там, где мы находимся, между локациями очень короткие такие переезды. Это что у вас такое? Вы есть будет? Для рыб. Для для для для Хорошо. Welcome to one matcha. Здесь находится пещерный комплекс. И конкретно эта пещера называется Тампла. Там это храм. Это рыба, храм с рыбами. и Его вот дети набрали корма для рыб, пойдут сейчас кормить. Ну мы в пещеру полезем, да? Да. Как коммунисты? Да. Это в этой пещере коммунисты да. сидели? Да, мы не да, погибать. В 70-х годах здесь, в этой пещере, прятались беглые коммунисты. Коммунизм очень долгое время в Таиланде был в Лопале. Была запрещена и коммунистическая литература и вообще идеи коммунизма здесь. Видимо, опираясь на опыт соседних, глядя на опыт соседних стран, поэтому это все было запрещено. И вот коммунисты здесь прятались в этой пещере до продавления. Пока в один из сезонов не случилось большое наводнение, и пещеру затопило, и очень много там погибло. Мы здесь пройдем только через час пещеры. То есть по, по всем этим ходам не будем, конечно же, лазить. Просто перейдем на другую сторону. Вот, допустим, пошла куда-то нора, тоннель. Там тоже что-то есть. Возможно, там куда-то есть проходы. Таиланд богат на пещеры, на самом деле во многих часто, частях Таиланда можно встретить различные пещерные комплексы, открытые для посещения, и тайцам это все нравится. Ну и нам тоже само собой. Тайный ход. Что известен. такое? Фонарик никто, никто не взял. Пригодился наконец-то фонарик твой. Тайный ход известный гиду? Да. Давайте. Хотя сказала, что здесь один раз была группа туристов, и в пещеру, пока они туда ходили, начало затапливать. Начала, да. И в, в лучших а традициях а жанра люди просто отсюда по грудь выплывали в воде, ну как выходили, выплывали. Ужас. А вот эта дорога налево, это ведет еще в одну пещеру, и она называется кристальная или блестящая. В общем, внутри все сверкает. Мы туда не можем идти, потому что целый час идти. Не-не-не, целый целый... Не, все, целый хватит, час. хватит, хватит, хватит. Рыбы нас увидели и стали сплываться со всего этого водоема поближе. Ой, как много! Ой, а это съедобные же, это, вку... это не эти, которые... Барбусы. А? барбус, как барбус? Да. А здесь много, потому что территория ловить. А здесь здесь ловить нельзя, да? Но это вкусная рыба. Должна быть. Бешеные, бешеные. Хоть бери сачок и вычерпываешь, да? Я говорю обычно, там где водопады, да, или где-нибудь еще в каналах, всегда другое больше. Ну, другой да, ну а карпы ловят. эти всякие красивые, да? да. да. И карпов как-то это... А их вообще и ловят, едят, вот эти вот карпы? Нет, да? Вот, а вот эти прям выглядят вкусно. Это, это как прям, как... да, это съедобное. Я тоже сразу... А эти карпы, они очень сильные. Здесь можно на плотике покататься, да? На плотике, да, на каноне. Мы с по туристов на каноне катаем. А сколько плотик стоит здесь? 79,2 человек. Вон там. 79. Вон Маркетинг. там. маркетинга. Да, да, да. Ну, то есть, если пещеру можно затопить, то в половоде вот эта вот вода поднимается вся сюда, да? Да, да. И отсюда отходят лодки. И отсюда отходят лодки. Это Получается, не каждый год. Вау! Да! видно Да! да. На этой дороге очень много мотопутешественников уже не первую группу такую видим кто на спортбайках кто там на чоперах нет анюк я однозначно хочу это кому-нибудь как-нибудь и оставить да с тобой покататься на байке ну на байке да то есть Все на байке ты меня пытаешься да да да ты не соглашаешься вот ты меня вот за то восхождение теперь должна точно я поняла как минимум поездку в чангмай это был замечательный отдых, нам очень понравилось. Да, вот такие спонтанные поездки обычно всегда супер радуют. Ну что, на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до следующего выпуска. Пока! Пока!